Воевать с, воевать с Украиной мы не будем, это я вам обещаю. Признание э, вот независимости, как сейчас вы предлагаете ДНР, ЛНР, и объявление войны, я не представляю себе, как это вы, вы понимаете, как Россия пойдет во Украину. Иногда, иногда это является проявлением нервного срыва и слабости.